В этот раз наши корреспонденты отправились в гости к студии «Мега Nine Pixel, которая подготовила для гостей мероприятия кое-что новенькое. На фестивале они презентуют свою компьютерную игру. В далеком будущем произошла авария, и опасный вирус поразил роботов. Теперь отважному игроку предстоит остановить нашествие обезумевших машин и спасти этот мир. Э, игра в жанре пошаговой тактики, и это в первую очередь, конечно же, для ценителей жанра. Игра была создана. Отсюда, собственно, минималистичный сюжет, потому что он не является фокусом этой игры. Фокусом этой игры является геймплей. и э, Комбинация различных предметов, механик для того, чтобы создать наиболее эффективный отряд. Игра «Мейнфрейм» пока находится в бета-тестировании. Разработчики планируют улучшить ее к фестивалю «Южная улица» и познакомить сахалинцев со своим детищем. Команда трудится над проектом уже семь месяцев. С таким объемом работы, конечно, финансирование играет, к сожалению, да, существенно. Сейчас, да, это можно, можно было бы сравнить, наверное, с гаражом Стива Джобса, который когда-то что-то делал сам. Мы все делаем своими силами, да. И, конечно же, больше всего мы конечно, хотим превратить наше любимое дело, то, что мы любим, потом уже впоследствии заработать. Нынешний состав студии собрался около года назад, и сейчас, помимо игры Mainframe, ребята работают еще над одним большим компьютерным проектом ⁇ light novell и записки из бункера. Nega Пиксель» старается активно прорабатывать идеи и добавлять что-то новое. Студию направляет именно то, кто в ней находится. Появились люди, которыми честно было создавать игры, и она стала как бы разрабатывать игры. И сейчас вот именно вот в этом направлении она сейчас и двигается. Разработчики мечтают выйти на всероссийский уровень, поэтому студия всегда рада единомышленникам, которые хотят присоединиться к команде. Ведь чем больше коллектив, тем больше интересных и творческих идей.